Планируешь сделать губы? Досмотри это видео до конца и узнаешь основные четыре правила, чтобы не допустить ошибок. Правило номер один. Начни заранее подбирать врача. Обрати внимание, что это должен быть обязательно врач с высшим медицинским образованием, работающий в клинике с медицинской лицензией. Это поможет тебе значительно избежать рисков и последствий. Правило номер два. Заранее приди к врачу для того, чтобы обсудить, что именно можно сделать на твоем лице и позволяют ли твои пропорции получить тот результат, который ты принесешь доктору на фотографиях из инстаграма. Правило номер три. Обсуди с врачом, какие препараты и какое количество нужно и возможно использовать именно в твоем случае. Если на консультации от врача ты услышишь название какие-либо из этих препаратов, то беги оттуда сломя голову это небезопасно и это везде запрещено в мире правило номер 4 спланируй заранее процедуру потому что после процедуры возможны синяки и отек и это нормально поэтому если ты хочешь выглядеть очень хорошо на своем самом важном свидании или самом важном событии в своей жизни с красивыми губами Заранее планируй подобные процедуры, минимум за неделю. И обрати внимание, что после процедуры нельзя ходить на пляж, загорать в солярии, ходить в сауну и принимать горячую ванну, где-то около недели. Задавай вопросы в комментариях, отвечу на все. А в следующем видео будет информация про ботокс.